Что приготовить из двух огурцов? Нарежем кубиками, добавим сметанки пожирнее, соль, перец, чесночка свежего для остроты, орешков грецких, укроп лучше свежий. И получится закуска цацики, блюдо греческой кухни. Только в Греции огурцы трут на терке и отжимают, а вместо сметаны используют йогурт. Но для китопитания все же предпочтительнее сметана.